Сколько зим промерзну вместе, Сколько чая оставим в крошка И любви на любимом месте Поцелуем моей веснушкой. Сколько раз ты согреешь руки И залечишь на сердце раны, Вопреки ненавистной науке Утопаю в твоих карманах. Сколько раз ты натянешь шапку, Завернешь меня теплым шарфом, Ты плевал на мою укладку, ты был личным моим ураганом. Сколько раз заберешь одеяло И сквозь сон поцелую шею? Мне тебя бесконечно мало. Я тобой целый год болею. Сколько счастья оставь в парке Под холодным весенним дождем, Пробегая по мокрым бульварам. Счастье быть лишь с тобою в твоем.